Мы, великая семья, сегодня подписал указ о присоединении четырех соседних квартир к моей квартире. И предупреждал, если кто-то не согласен или видеобывается, нахрен взорву весь дом, ибо я великий гойда.